Прикольненько тут залез. Теперь нужно слезть. В общем, так же. Так. Красивые места. Надо полазить сам под джунглям бывает интересно. Единственное, что тут стоит опасаться, конечно, от различных змей и ядовитых насекомых. Вот это прежде всего. Надеюсь, что, конечно, э -э -э -э -э хищников крупных нет, в тех местах, где тут отдыхает много людей. А вот и всего остального стоит посадиться. Поэтому прежде чем куда-то поставить ногу или руку, нужно обязательно посмотреть, что это за место. <связано> нет ли тут какого-нибудь опасного пука? Или какой-нибудь другой штучки? Я не хотел сказать, там дрянь. Нельзя так говорить. Это же не дрянь. Это все как, как бы нормальные. Со животинка нормально Со нормальная вся вот мы для них такая же дрянь они могли бы сказать бы про нас то же самое вот. с горы лез вниз а лезу я для того чтобы записать а, интересный подкаст на тему а, опять же о жемчужине Засохший кучи дерьма интересно да о чем же я буду о чем же я буду говорить Так, только надо мне сначала все таки наверное слезть а потом уже говорить так поэтому немножко подождем еще потерпим пока я спущусь ниже на камушке к самому берегу вот. но ну, практически практически уже уже близко Вот так. Словно какое красивое место выхожу. Вот такое вот. Ну вот так. Практически вышел. Вот. Ну что ж, приступим, друзья мои. И с вами... И с вами я, Михаил Шилов автор множества проектов различных, а сегодня я хочу поговорить с вами о э, жемчужине в куче дерьма. Ха, о чем же речь? о Речь вот о чем. Э, дело в том, что э, многие вещи, которые люди пытаются найти, изыскать на пути самосовершенствования, э, находятся не так э, глубоко, как это казалось бы. Потому что мы живем в другое время, мы находимся в другую вот, эпоху, чем наши далекие предки, которые многие вещи позва... познавали чисто эмпирическим путем. То есть методом так называемого научного тыка. Да, Они много что нашли, они много что попробовали, времени у них, наверное, было много на это, на все. Вот. Но понимаете, дело в том, что когда человек ищет что-то полезное, он, приобретая один полезный опыт и отмечая то, как он его приобрел, может абсолютно не замечать э, тот негатив, который он э, параллельно с этим тащит. То есть он приобретает что-то одно, в результате он э, не только это позитивное э, э, ну, приобретает, что хотел, но и что-то негативное. Но так как он весь э, погружен в сознание того, что хотел найти именно позитив, видит только его и не видит остального а ведь на самом деле все это присутствует это есть то есть вот даже присутствует реально в наше время то есть ученые создают какое-то лекарство например да, у которого есть отличные прямое действия, которые они находят и только потом выявляются в тестировании какие-то побочные действия то же самое и происходит и при методиках и практиках в боевых искусствах например у наших предков просто не было других методов. У них не было моделирования, у них не было анализа там, опыта богатого предыдущих сам, поколений. У них не было фундаментальных научных знаний, благодаря которым можно прогнозировать, можно экспериментировать. Причем ну, экспериментировать не в прямую, не в эмпирике, а в эксперименте отдаленном, то есть моделируя что-то. И э, если мы прогнозируем какой-то результат то можно уже дальше пробовать и добиваться его э, в реалиях вот это современный метод самодостижения цели это самый правильный метод достижения цели к тому же он довольно быстрый мы живем не в каменном веке ну ладно фиг бы с в каменном мы уже живем не даже не в двадцатом и тем более не в девятнадцатом восемнадцатом семнадцатом до веках и нам доступны э, Многие методы, нам доступны многие знания. И вот ортодоксы, которые избегают тщательно этих знаний, цепляются за скрепы, традиции, которые были, они далеки от того, чтобы прогрессировать. Их верх цели над и верх достижения – это быть похожими на патриархов, то есть на далеких каких-то людей, а далеких имеется в виду в прошлом. И, наверное, не столь сам недалеких э, в плане понимания того, как это выглядит э, в соотношении с современными людьми. Но для них это самое главное, быть э, похожими на тех вот дальних людей. То есть, фактически, это путь деграданства, отличный э, от эволюции. Если бы наши предки, которые там э, кроманьонцы, еще более далекие самые предки, э, всякие там, там и так далее, вот. цеплялись бы за то, чтобы быть максимально похожими на своих предков, максимально следовать традициям, которые существуют. Никакого прогресса, никакой бы эволюции, в принципе, не существовало. Реальная система, которая позволяет прогрессировать, это постоянное самосовершенствование и отход от старых традиций. Постоянная постановка подсомнения, подсомнения. Старого. То есть да, старое не принимать как догму, а постоянно ставить под сомнение. И именно эта постановка под сомнение позволяет выцепить из этого старого что-то полезное и отбросить все ненужное. Те же а, наши современники, которые пытаются все взять только из старины, они как раз и уподобляются а, тому петуху, например, да, который куча засохшего дерьма пытается найти какое-то зернышко. Вот он расколупывает это э, говно засохшее э, с коркой такой, это с этой вонью внутри. И в конце концов он может, может это зерно найти, может. В принципе, достигнуть той цели, которую хотел. То есть маленькой цели, маленькой цели достигает, перелопатив огромную кучу дерьма. И при этом перепачкавшись, прованявшись, переворашив, совершив огромный труд на протяжении огромного количества времени. То есть, понимаете, это надо долгие годы осваивать какие-то древние методики, делать кучу рутинной деятельности, которая, возможно, приведет к результату и этого человека, как привела того, который занимался этим 50-100 лет назад, там, да, и достиг каких-то целей. Вот. То есть это не эффективный метод, понимаете, неэффективный. Если, конечно, задача стоит в том, чтобы быть полностью подражателем вот этой самой древности, быть ходячим э, музеем э, вот этих э, древних методов, то это, может быть, имеет э, смысл. Но если имеет смысл конечная цель, а именно достижение результата, то это бессмысленная работа. То есть нет, она, конечно... А, ну, осмысленная, но она неэффективная совершенно и непродуктивная. Даже достигнув говорю, малой толики. То есть найдя вот это маленькое зернышко, нужно э, проделать путь неэффективный, не целевой своей работы перелопать в кучу дерьма. Это неправильный подход. Понимаете? А ведь это э, зернышко, оно выпало откуда-то из соседней самой кучи зерна, где этого зерна вот просто масса лежит, где этого дерьма вообще нет, а лежит именно зерно непосредственно. И оно просто выкатилось, это зернышко, и попало туда. То есть, если все знания представить, не во времени расположенные, а просто вот реальные, как кучу зерна, то, конечно, ветром, э -э, какими-то другими, э -э, не знаю, факторами может выдуть какое-то количество сам зерен э -э в среду, в окружающую. Она может куда-то завалиться, в воду, в навоз или еще куда-то. И Понимаете, можно, конечно, понимаете, можно, например, добыть и э, э, э, грамм золота из э, кубоме, из кубического километра но, арктического льда. То есть взять айсберг из той сам, воды, из которой состоит он, сам, добыть золото, какое-то количество грамм. А можно, понимаете, добывать сам золото там, где оно прямо жилами и самородками. Вот. За неимением возможности брать и жил, и самородков, из за неумение искать такие места, наши предки-патриархи, которые создавали какие-то стили, методики, технологии, они совершали кучу немыслимой какой-то а, а, работы, зачастую ненужной, просто от безысходки. Из-за незнания, медицины, физиологии, биохимии, гистологии э, и прочих э, наука человеке Они перелопачивали кучу материала эмпирическим, что-то вычленяя и приобретая с этим еще огромное количество геморроя ненужного. Потому именно единицы достигались результата, понимаете? Единицы и все. А остальные ничего не добивались. И просто находились около, пытаясь что-то повторить. Э, но у них этого не получалось. Так вот. А если находиться около э, жилы самородной, то можно из нее взять. Кто-то больше возьмет, кто-то меньше, но тем не менее все получат столько, сколько смогут унести, то есть сколько приложат усилий. Вот. А это как раз именно возможность черпать из тех знаний, которые есть. Если знать и понимать суть вещей, структуру вещей, если приложить правильно науку к созданию методик в области боевых искусств, то можно прогрессировать в десятки раз быстрее. В десятки раз. А достигать гораздо больших э, результатов. Гораздо больших. Вот в этом вся и суть. Поэтому не, не уподобляйтесь тому петуху, который ищет жемчужину в куче засохшего навоза. Понимаете? Действуйте эффективно. Ну что ж, я с вами был я, Михаил Шилов. До скорой встречи.